Ребят, извиняюсь, прошлое видео не, включ... не записалось, потому что я дебил. У меня не оно записалось, как бы, но... Короче, оно записалось, ну, не особо, как бы, так. Ну, реально, друзья, ну, извините меня, я дебил. Поставьте лайк, подпишись на канал, Подпишись на канал, да, первым делом поставь лайк, вторым делом. И продолжаем с тобой играть в на Arkham Origins. Я надеюсь, ничего не отключится на этот момент. 52% уже. И продолжаем, короче, с тобой играть, проходить на Arkham Origins The Complete Edition. Мы с вами, я точнее прошел немножко там, ну немножечко, маленечко подальше прошел. Ну, я в своем телеграм-канале буду... Телеграм-канал, кстати, у меня называется ЮТ, Ю.Т. Если кому-то будет интерес, то ссылку я на него оставлю в описании. Заходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Угу. А там была... Эх, не для чужих уже так скажем видео видео там в основном для моих подписчиков и в основном для людей которые любят жанру тематику тематику супергероев про супергероев в игры любить игры про супергероев они ведь будут у меня на этом канале будут выходить честно говоря это видео игры это видео игра с начальная серия бэтмена честно говоря это сейчас извините я тут на видео запишу значит, что случилось ребятки значит смотрите что я я записывал видео по бэтмену Архам origins а это ведро с гайками я его другим словом не могу назвать извините он отключился сам по себе Короче, нажми здесь, что продолжим ну, мы нажимаем на Enter. Мы этого не слушаем персонажа. Коммерский банк Готэма. Мы тут освободили. Остановились. Сюжет продолжаем игру. Выясните местонахождение черной маски. Текущее задание. Камецкий банк Готэма. Так, пробел залезть. Пробел залезть. Так. Мы тут с вами, ребята, эту глушилку с вами взломали вроде. Так. Стоп. Не взломали вроде? Так, на X. А, не, это работает. Все, взломали глушилку тут. Панели открыли. И смотрим, что сейчас тут можно будет сделать. Так, на X все тела, возможно, Джокер все еще здесь, в осторожней, Главный злодей, не называй себя сами и прис... Что происходит? Здесь что-то еще есть. Здесь есть что-то еще. Так, ну и куда дальше? Что делать дальше, честно говоря? Не знаю, потому что я тоже эту игру, честно говоря, не проходил. И сейчас с вами первый раз а, прохожу. Так, чё опять то же самое что ли делаем, что и в прошлый эпизод делали? В прошлый раз. Эх, ладно, взламываем эту штуку так на X так. А я ведь как-то туда еще прошел. Не, не по этой, правда, а по А. Во, вспомнил, как я прошел на ту сторону. Ну, мне нужен этот бет-коготь, и его вот сюда вот направим, и стащи скиваем вниз, и вот сюда вот на F зажимаем и поднимаемся тут. Ну, буду немножко по-быстрому говорить, потому что ну, я уже это все прошел, уже все это видел, ага. Бум-бум. Так, а, да, то есть тут же ничего не было, и мы с вами обратно поднимаемся наверх. Поэтому, поэтому, этим таким макаром поднимаемся на обратно. Так, а что делать а? Дальше. М? Не, ну я знаю, что надо найти Джокера и Черную Маску. Ну, как дальше-то быть? Что дальше-то делать, а? Брюс, ч делать-то дальше? На тап-так. Невидимый хищник дополнительно. У, у меня одно, кстати, очко улучшения. Дополнительные навыки. Так, фокус непрерывного боя. Так, на эскейп, на 1 назад. Улучшение ближе в бой пускай. А это, тут это за основные миссии, базовое управления Так, это есть, это есть, это есть. А, это базовые управление. чё базовое? База, база, база, база, база, база. Кстати, ребят, кто хотел бы на мой бусти подписаться? Угу. Защитники Готма, так. Кто на мои бусти подписываться будет, если вас нету? Конечно же, мне надо, основном, будет э, вас пытаться себе сделать так, чтобы вы подписались на мой бу бусти, бустеров. Я им скажу спасибо, реально видео. Так, это начать заново, так, потому что это весь... Вот это вот, я не знаю, что я тут был. Так, новый уровень. Ну, ладно, это на тап так не будет этого на тап не сделаем это мы. Банк аксесс. Первым делом я думал этот э, неуправляемый коготь. Нет, управляемый когтем так тут и тут и тут. Я ну, ладно. его. Будет видимо, отсюда Возьму шайку у еще из Максим, что происходит? Что слабейший? Закрыта дверь. Так. Дверь заперта. Так. На Х. Так, тут, ну. Тут можно так сделать. Вот можно так сделать. Защитный кожу вентиляции. Так. Это, ну, как всегда, мы тут выламываем. Бэткогтем пробел втаскиваем вниз это. И так, ну, тут, как всегда, ничего не будет. Нет, тут будет проход в этот в кабинет главы. В кабинет главного тут будет кабинет директора. так. Логан. Логан. Логана. Так, на X надо. Тут это проход в кабинет Логана. А тут закрыто. Не прочь материал. Ну ладно, тогда взрывной гель используем. В твое время пришло, друг. Это не прочий материал, но его можно разбить. Разбиваем, опять же. И этот раз... разбиваем. Этот. И этот тоже разбиваем. Я просто решил узнать, что Бэтмен делал когда? То есть до встречи с Джокером. И... Он на самом-то деле не знает, что делал. А ничего, он фигнёй занимался. Он по столам ползал. Так. Защитный корж вентиляции. Так, опять же, бэдкогтин задохиваем сюда и стаскиваем. Пробел, залезаем и пробел открываем на пробел. На пробел, на пробел, на пробел. И мы опять тут, в кабинете лога дам. Так. Так. А, дире... Не, Логан это, наверное, директор банка был. Да. А, нет, это не Логан вообще, это какой-то... Это директор этого банка. Так, на Х. Я что-то упускаю. Что-то, что-то, что-то, что-то у меня из-под носа уходит. Так. На... Надо, надо, надо, надо на Х. Так, что это за вентиляция? Это, наверное, опять проход в комнату либо директора либо логана этого странного какого бы он не был так или это пироход так вот так вот mm. так сюда а точно то тоже блок данных энигма так на так на на на на на на на на на на на на на на на Тут, тут, тут. Тут, тут, тут, тут, тут, тут. Туда здесь же сделать. Надо так сделаем. Так, пойдем немножко тут так. Дверь заперта. верзапер там надо искать другой вход так я нашел бы этом ага ну тут правда не туда не совсем туда но будет в другое место тебе как насчет другого места этого а ну не совсем туда но близко же близко близко близко да близко Сюда заврёл ради секретной комнаты, а тут нифига нету, да. Я опять в ловушке Джокер в этой страны. Управляемый бет коготь, так, управляемым бета рангом, так, ладно управля а нет, не не не не не не не управляемый бэд коготь вот управляемый коготь а не нужно так нужно так и вот так вот. блин нет А так на тап надо брюса Уэйна прокачать опять же нужно дополнительное улучшение улучшение для же боя нет дополнительное улучшение сделаем пожалуй что я жду пока будет тут ну ладно, невидимый хищник прокачиваем. Взрывчатый гель, чистый детонатор. А Это открытие тоже. позволяет станционно подрывать. Заряд взрывчатого геля. А, не, ну ладно, это надо. Это тоже надо, но у меня нету. Правда, на это... Прах... Начинаем заново, потому что мы опять от ловушки Джокера дурацкую угодили. Даже не ловушку Джокера, а эту ловушку... Так, ну, тут без, собственно, без прохождения не обойдешься, ну, я не знаю, как здесь обойтись без прохождения, потому что, ну, не знаю, я просто, ну... Бет Коготь, управляем ранг, инструктор, управляем Коготь. Возьму Джокер все здесь, хранить. осторожность не повреди. Так, на X. Не в ту сторону, вот в эту сторону не надо. Так, а стопа. Как в коммерческом банке Готэма проходить? Это я не знаю, честно говоря. Не, ну как вы могли наверное, понять нет только руками помахаться, кулаками у меня уже руки застыли ой извиняюсь ребятки немножко чихнул извините прошу прощения у вас у нас в записи наверное было слышно Так, а если... Не в эту сторону, а в ту. Противоположно. Так, нет, тут... А! Точно, тут же это... Да, не... Нет. А стопа, надо мне... Погодите-ка, Погодите-ка, Погодите-ка, Погодите-ка, Папа, Папа, Папа, Папа, Папа, Папа, Папа, так. Падить-ка, падить-ка, падить-ка. Не-не-не-не-не-не-не, не-не-не-не-не-то. Не, не Ох. Я уже, честно говоря, запутался, где я... Так. Так, та та та та та та та та так, так, так, Коммерческий банк Готэма. так, так, так, так, так, кто не то не то так ова так хорошо она судья блин даже То я бы ткогать так. Не, ну здесь, короче, это не пове, не получится, то я буду очень жестко орать и потом буду говорить, что -то... наверное. Так, на их, так. А, не ну да, точно. А рай буду, блин. Не, не, не, не, не, не, не, не. Короче, если если будет на самом-то деле было бы даже не так, то я бы все равно бы детектор движения противников 2. <вес Lieutenant> я тут даже. <посмотра> Что? Думаешь, Сбор, может так просто эти <посмотра> типа банк, да? Роман, you я за Joker. Джокером пришел за джокером не знаю такого может ты куколка знаешь джокера Нет. а вы сэр не прип... не припоминаете этого джокера ты это сукин сын думаешь можешь просто когда меня это не зайдет с рук ты покойник покойник Ой, за, трудно мне подыграть а, бух, бух. так она а смазка смаходит от ржания когда когда дело доходит до этого до избивания Джокер! так значит это был ты, это ты нанял убийц. Предприятие Сиониса тоже ты занимаешься. Ну формально теперь это мое предприятие. Верно, ребята. У вас есть я. Отпустите ее. А если бы ты нам нужен был, то все было бы просто. Нет, по сравнению с тем, что я подготовил, ты всего лишь мелкое развлечение. А это Джокер был все это? Вот посмейся надо мной? То есть это все время был Джокер, блин. слышишь? Совсем как восемь маленьких оленей. Так это все время был Джокер? Я тут даже очень сильно реально удивлен смеяться или нет в она мертва захватите жокер говорю что он все еще жив вы прощение. наверное я не раз слышал как, как мне казалось сказал что после всего того застрелил и взорвал здание бетс как-то уцелел Так, шесть. Он убил Сайониса. Да блин ну ё... урод он с настоящим мушком не справится ага мы с вами увидим много как грустно как грустно а как мне весело то а? мы выяснили пойти так ближнего боя, невидимый хищник, дополнительное улучшение, ударный детонатор. Ударный детонатор надо бы прокачать, но он уже у меня прокачан, тем более. Баллистическая броня 3.0. Это оглушающий ударность в лет, боевая броня 3.0. Можно... Так, таб досье на Джокера неизвестно, неизвестно, неизвестно. Глаз зеленые, волосы зеленые, рост 185 сантиметров, вес 75 килограмм. Ну, Пока я не могу его найти, нет его тут. Если я найду его, он поможет мне получиться. Смотрите там, сверху. Ай, да блин, да блин, хватит уже шифровальный секвенатор это твой из Я знаю, что ты, короче, по нему соскучился, но не обольщайся так сильно, а. Ой, глаза открутил, он наверху! Ай! Урода с настоящими мужиками не справиться. Нет. О, прошу прощения, я только что убил твоего друга. Упс, мои соболезнования. Ага. И все провально, загрузка последней Кт, контрольная точка выбудется нефти мест положения черной маски. Мы уже выяснили с вами. Спасибо, ребятки. Захватите Джокера. наверх обратно тут стелс работает ну как то точнее как-то криво реализован совершенно по кривому я тебе помогу друг ага на, надо наверх вот на вот эту вот горгулью так Правда, похоже немножко на кабана. Да, да, правда, ха-ха-ха. Нет, по правде, я дам тебе больше боевого духа. гораздо больше. Ты еще меня в реале, Джокер, не видел, блин. Если учесть еще, что я игры записываю, блин, про по Бэтмену. Так, а тут? А, нет. Nice. Это он! На F надо, на эту горгулю. Ага. Oh, Повсюду дым. Не, надо на F обратно наверх. Наверх надо опять же. И вот сюда надо. Да блин, да я не на X нажимал. Он убил нас. Раз, два, три. Так, раз, два, три, четыре. Ч пять! Пятикратный удар, блин. Шесть даже их на этом уровне. Не, ну, пять Три, четыре, пять, и там, и тут шесть. Ваш же смол. Покажись. это вот что то Он сверху на f и глаза подними эх какие блин догадливые ребята все же из бэтмен ага. А об этом архомасал были не такие уж догадливые Ч с вами стало за эту за эти несколько серий? Да, это рождественское чудо. О, как грустно, как грустно. Миссия провальная, загрузка последней КТ, контрольной точки. Так. Он прям, блин, как диктатор какой-то. Какие хер чё ли? Да блин, да я бесшумно хотел, блин. На F, так. Эй, глаза подними. Наконец-то. Так, а где ты, Матю? Ай, блин, а не чрт а не там, не. Сейчас не знаю, где я. Еще. Так, на, на X. Вот здесь генератор не так. Надо на... Сюда! А, ну я не открыл для тебя пути отступления, ага. Вот, как грустно, как грустно. Угу. Джокер, ага. Я бы на твоем месте бы. Знаешь, не помады бы никакой бы пользовался. Говорю же, он все еще жив. Тут много. F. так даже поднимаемся наверх чтобы их запутать я потерял так ну, так раз два три 4 5 Что, была только одна дымфуха на всю эту миссию так так на надо, надо, надо, надо, надо. то улучшение ближнего боя за ага. броня 30 открытие это улучшение будет потом надо это это полетись броню 3 0 надо будет потом качать так раз два три 4 5 Нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Надо, надо, надо. не надо, наверх, на левый Ctrl и... Че постоянно промахиваешься то блин? Ёлка, блядь. Че, пацанента промахиваюсь ты? Он на балках! Че я пацаен-то промахиваюсь, блин! Ёшкин, кошкин! Ч? Я не знаю, куда он делся! Да вы надо мной севать! Раз, два, три, четыре! Пять! Пять! Осталось! О, черт! Они не могут вверх посмотреть, что ли! Это надо отправить, ха-ха. Я не посмотр. Как летучий мышь. Скорость без какого-динга, он стартер уже понял. Ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, ладно, ладно, ладно, ребят. Посмотрим, как тут это можно сделать по красивому, по цивильному. так на X. А у меня тут. Надо найти с точки помеху устранить его. Ну где глушилка, так? надо hope you boys замочу, второй пойдет. Так, а тут. нет тут люди нужны так, а сверху так дар фланер не так 3 4 5 Сначала тебе вот чтобы стать нимком-то надо бросить дымовую шар. Так. Раз, два, три, четыре, пять... Покажись! Мои глаза! Четыре... Эй-эй, ты меня перепугал! Ai, tu peste rap. Come X -тап. С менеджером благодарим тебя за прогеологическую пропытку. Ты спасти всех хотел. Так. Блин, <Слыш> да <он> тебе Не то место, блин. Так, это улучшение ближнего боя, это бронь. броня. Броня 3.0. Эм, Открытие улучшение 75. Это дальше будет групповое решающее удар на земле. Мне, мне он очень сильно нужен, но, честно говоря, я сейчас не могу. Надо... Нет, лучше так. Мне будет так виднее, наоборот. Не знаю, как Бетсу, но мне так реально виднее. Раз, два, три. а бета-ранг, управляемый коготь, ладно, управляемый коготь, так. На вот это вот пульну на один, на вот это вот. И с этим соединяться они, ага. А вы чё, раз? А вы чё разошлись? Ребят, ну реально, чё вы разошлись, блин? А? Вы ж такая хорошая пара, блин. Вы ж такая хорошая, блин, пара, да? Так, левый контрол и... Кто мне меня прикроет? Так, тут сколько осталось так? Два... Трое! Терпение парни, он вернется. Четверо. Чу, чу-чу-чу-чу-чу-чу. Чу чу чу чу чу чу чу чу. зря избежал это агам ты даже уже понял что зря зазните его наконец-ки джокера уже тебя уже сами твои работники уже ты уже и задолбал Граната дай умер что-ли не одно выделение жизни про 0 просто все равно покажешься лидер. а так стопа как отсюда Покос все, так, три. Тут трое, как минимум трое. А по какому по твоему плану должно было идти, а? Джокер Псих. Да, мы с Менеджем благодарим тебя за герои. Три лишние секунды. А, тут четыре... 4... А, нет, три на этом уровне... Один на верхнем, наверху. Вроде как. Два, три, четыре, так... Не, ну ладно, с четырьмя я попробую справиться, так. А Джокер когда-нибудь хоть замолкает, а? Либо за это его и любите? Он тут, он мой! Ааа Покуша надо искать Ну давай ждем. А ведь нам был так весело. Джокер, ага. Чтобы использовать такие зрение, найдите противник помещения, нейтрализуйте сначала бандит с глушилкой, а потом ладно. Так, а, сначала этого зеленым оглушить. Устранить. Не, ну ладно, вот тут вот я всю этого... Еще один, куда мы теперь его дели? Пять. 5 осталось. Все, хорошо, тебе тебя не прикончили. 5. Так, сейчас останется 4. Так. Чет так. Налево-контрол, на правую кнопку На. Чет так, чет четеро. Сюда, чуваки. Так, четверо, ха-ха! Иди! А! Ладно, ладно, ладно, ладно. Завкруй, что-то ребят. Ну ладно, That's not Kill The Joker knows I survived the explosion. I need to hurry before he kills Cionis or anyone else. но я не знаю, что извиняюсь ребятки у нас просто в городе уже ночь как бы ну так на надо улучшить новый уровень так ближбой не ведьми хищник или до полушения так до полушения до полушения до полушения до полушения но их но их не нельзя сейчас купить потому что у меня уровень очень сильно очень маленький да. Так, на ку невидимый писитель. А, не это. Улучшение ближнего боя, невидимый хищник и дополнительное улучшение. Так. Ну, невидимый хищник надо было бы прокачать тут. Тройной батаранг я хотел бы себе купить. Так. Так, это на.. Вот. Кстати. Многоцелевой батаран как. Волнуй батаран, что? Просто покроется хотелось бы. Эй, ребят, я его вижу. Я зачек? Где он? На Х. А, тут я. Ага. На F. На F. На. Кабанью рожу это приземлимся. Так, на. На Х надо посмотреть. Так. Их чё, надо батаранами закидывать, чтобы они не проснулись никуда, а? Эй! Мне же было больно, ребят. его опустить <реклама> <реклама> дашу все врага если он реально так на где джокер стойте стойте куда направляется джокер он совсем псих Перебивал кучу у ребят черной маски за то, что от меня отказательный поднялся. Хочешь присоединиться к ним говори. Он напомнил солилитейный завод. Это предприятие Сиониса. Теперь это предприятие Джокера. Тебе туда не попасть. Тебя забыл спросить. Альфред. Мы шли части среди детей за Ван Чонсынтас. Джордж собрал туда очлонца и он убьет его, если не успел. Опасный тип это Джокер. Он прибрал тебе к, к рукам маски, а затем это не хотел на него работать Он на него убит. Ни не за что он мой литейный завод Сиониса. сам -да. открыто новые испытания легкие деньги и зима не girls бойсы and girls и новые испытания открыто и зима называется легкие деньги как бы сказать я слышал от человека в черной маски, что там внутри Бэтс. Тут самый серьезно. Оружие здесь, не игрушка, ага. Среднюю кнопку мыши и левую кнопку мыши. Среднюю и левую. На среднюю и левую кнопку мыши. Ай меня... И в итоге меня простые обычные менты убили, ага. Почему он не сюда побежал? Щиты, чтобы уклониться от ударов в воздух. Схватить джокеров, свадить их, столеть и на завод и не сеониса. Бауэри, так. А, так, я должен был до сюда водойти. Ладно, он теперь уже в живую к нам. Это Бэтфрик. Слышь, это Бэтфрик. Все. Навил всех. Вот там Ситилайт and Пауэр. Ой, ню. Опять длин, шкин кошкин. Опять, ну пал, ну опять длин. Сначала давай с одним молодым пертом справился потом с тобой молодой перец тоже справился так на так так когда стол идти на завод сегодня сюда идти. так а в промышленном районе а я баларий не ну, повезло все же Бэтмен Он может э, на верхотуре тут полетать а я должен тут ходить пешком он может хоть где хоть на верхотуре хоть на низатуре хоть на высоте хоть на низате реально хоть где может парни повезло же овезет а же брюс у он играет бэтмена я тоже сильно завидую актеру который его играет очень сильно хотел всю жизнь стать героем вот и герой а блин уже думаю ну, ну, верх можно да может ну, у джокером называют на конечно нет его слить не стоит в общем все как обычно по пройти надо так по стелсу по стелсу по стелсу по стелсу так и контрол пробел так А, не, не. Я у контра так, я у так. Тут три. Поймал тебя. А, мы убили Батса а Кожа моя играет, ну товарищ, для игр oh, we было so весело. <laughs> <laughs> <laughs> да, он Джокер, блин. Весело было. Офигеть, прицкать весело, блин. Максимально удлиняется, я рекомб, мгновенно получается с одного противника на другого не прекращая удары. И в итоге... Вот ты. По тихой памяти удали. устраняем этого. Так, не нокаутирующим ударом. Так. Ай, блин, я думаю, что можно эту раскладку на F нажав, но нет. А ударов не делаем, потому что, ну, нам они не нужны, во-первых. И, во-вторых, тут этих людей черной маски очень много. Так, так. так а тут что? Сетевой ретранслятор. Так. Реструктор, так, на ноль. На, да не на 9, а на 0 надо. Радио освобождения, полицейская рация. Ну эти мы с вами уже разблокировали, с вами что тут? Крихат таить. Ионис Индастрис. Не, ну мы на этом с вами свободе уже были, кстати. Бэтмен Архем Ориджинс вроде бы, или Бэтмен Архем Сити, не помню, короче, где. Не помню, короче, какой серии, но он помню, что точно Бэтмен. Либо Архем Асайлм, либо Сити. Не, точно в Сити. В Вархам Сити. Не накаутирующем ударом его убираем. Так. Да, шифровальный секвенатор спрячь, Бэтмен. Управляем в ранг Не надо тоже. Тут не надо. У нас пастелс миссии. Ага. Вообще. Кто-нибудь это видел? Ага, кто-нибудь это видел? Я это видел, блин. Да, такие дураки. Граната. Те, еще на фиолете остались. Так, стоп, на X. сделал мне секвенсор хотя они не, вообще нет на левый control на левый контрол закрыть так надо было бы а тут еще один парень есть вот. это не знал я то думал что всех уже убрал но нет еще один остался видимо Тут, видимо, ищу. Сэр, я видел электромагнитное излучение от перчатки электрошокер, теперь вы можете отслеживать его на сканере? Позволотай, я скоро же войду в черную маску, ну и Джокера, возможно. Ну, ясно, ну, что, если что, сигнал готов. Так, это это место, так. Не, это это место. Это-это место, это-это место, где новый босс э, тот, че Я даже не знал, что под этот маск был он. Да блин, ну, ёшкин-кошкин, ну, так много тут пацаны, Как много. На столь заводе сегодня за этого так много. Пацаны. Ну блин, ну пацаны, ну хватит, ну что же? всего лишь один тут, ага. Я тут всего лишь один, Бэтмен. А вас тут много. Я всего лишь один тут. А вас тут дофига, короче. А, уровень врагов 6. О чем это ты... Так. 5. Так, 5. Осталось 5. Так. А все коды господа, я догадаюсь, где Брюс, они все там. Так? Да, конечно же, тут там. Так я и подумал, что... ...то станет решетом. Оружие автоматическое, бьет без проблем. Значит, знаешь, вот поверь мне, работает. другой путь внутрь. Не, ну тут так. А, блин, точно чёрт Еже защита вентиляции. Тут же вентиляции везде есть! Нифига себе, богатый буржуй, блин. Эффективное зрение. У меня фиговое. Конечно же, фигово. Hello, It's me, for. Так, на Х так. Как бы их по прикольному такому убить? Многоцелевой батаранг надо было бы использовать или нет. Так. То, что я с этой стороны войду, вы не. вы даже прицать это не могли бы Ребята, блин, больно мне, я же. Хоть я и Бэтмен, по идее, должен быть Леймон справедливым. Справедливости, но я же не бесконечный, а? всех изрешетили как бы так офис сиониса выйти из него надо компьютерный код для двери так а где компьютер какой компьютер а вот этот вот компьютер романа сиониса изучать данные сервер черной маски мне нужны в коды в чтобы в открыть в дверь в погрушный отсек, отсек. Получаю, сэр. Интересно. У Сиониса кардиосимулятор? Тут написано, у него сердечное заболевание. Если у него сильный уйтиц пус, может пройти сердце. сердца. Сионис гидит за Джокером. На этих фотографиях он добывает химикаты для взрывчатки. Если на Сиониса, смогу узнать, что замышляет Джокер. Сэр, я нашел охрану коды, которые вы искали. Теперь у вас есть доступ к зданию. Спасибо, Альф. Получены коды безопасности, Джанус. Джан... А, спасибо, Альф. Ну, мне это не особо как бы... Надо вам... а, Ты парни, не смотрят на взрывы. Блок данных Нигма, э... автоматическое оружие реагирует на движение, которое деструктор. нужно деструктором. А деструктор нужен? Ну, ну, ну. Так бы и сказал просто-напросто. Шифровальный секвенсор деструктор. один одного удара хватило мне пробел я думал что все бац бац бац бац только бац бац бац бац бац стрим бац бац бац бац так мы это с вами не исследовали это место мы с вами не облук данных Я просмотрел Сионсина и нашел сегодня вещи от того, что для клеевой гранаты. Я попробую синтезировать его в нашей лаборатории, если получится, приготовить для вас прототип того, что отлично пригодится. Тем больше я понимаю, он совсем не похож на остальных. И это оказывается, Роман Сионис был Джокером, блин, или наоборот Джокер был Романом Сионисом? Так, тут так на x надо нет, одна так. Посмотреть, что надо. завод, за ну, ну. Мы еще с вами здесь не были, здесь, здесь, здесь, здесь. Вообще без мы не были с вами. Ну много где, короче, не были. Мы с вами еще. Так, не, мы с вами только туда поднялись и все. А так мы здесь с вами шифровальный секвенатор используем. Вот это вот устройство сломаем, потому что я не кат. Нет, кат. Сама что ли? Химикат. А, химикат. Ну да, точно. Сайони с индустрией. это же химия. Погружно тут что-то было мистер Флис? дверь мистер Фриз, ты лето опасноная карный полки Кран работает. Это on. Ну, ну же, блин, ребятки, вы мне бесите. Не, вот про вот этот вот поворот мне и говорили, когда я смотрел прохождение этой игры. Точнее, не про этот неожиданный поворот, которым игры, все игры серии Warner Brothers славятся. Братья Ворнеры все игры этой компании славятся неожиданными поворотами. Бля. Неожиданный поворот, бля. Так, среднюю и два раза левую. Вс, оглушили. Ааа, били, небо. Байте здесь, А ясно? и не боб, Опять Ч ⁇ или Реально? Бейн? Или нет? Потому что я... Если это Бейн, то я не знаю, как с ним сражаться. В этой серии, в этой части вроде бы Бейна нету. В этой, в части этой игры нету Бейна. Я вам серьезно говорю. Я тебя убью, размажу твои кости. Иди, иди, пойм. Бей. Иди, парень. Ай, Всё. Ну ага, ну тут будем очень много помирать в этой части, ага. Как грустно, как грустно. Как плохо, как грустно. Короче, чтобы получить полезный совет, заработать очки. Надо мне почерпаться. Кесар, кесар. Угу. больше на пробел жать. Бить даже надо, наверное. пробел. Пробел. Дыхание тут открывается. <таспорта> блин, так да я жал, пробел раньше, чем он блин. Ребят, короче, давайте в следующей серии продолжу играть в Batman Arkham Origins. И давайте до следующих встреч. До следующей серии. Пока-пока. Не знаю, ну попробуем. Очень много вариантов, как этого карателя можно победить. Поэтому, пока-пока. До скорых свидетельств. Увидимся в следующих эпизодах Бэтмен Arkham Origins. Пока-пока. О, да еще тем более час двадцать... 20...